Какие у вас предполагаются сейчас лекции в Переславле? А в два часа дня будет лекция аукционы, моделирование аукционов математическая, теория игр. а Вторая будет премьерой. Она называется «Мои любимые олимпиадные задачи». Пару историй будет прямо из практики. А отец Пантелеймон, настоятель э... свято это -монастыря. монастыря в Переславле. Переславле. Земля русской святости. А математика, как мне кажется, она вот заставляет человека быть очень честным с собой. Вот два чувака, А и Б, и каждый утверждает, что он круче другого. Но если ты С, и ты выше их обоих, ты видишь, кто из них на самом деле сильнее. А если ты Д, который под ними, для тебя они просто два друг с другом спорящих самца, альфа-самца. И все. И как бы так потом не обижайтесь, потому что, может быть, кто-то обидится. Добрый день, Алексей. Очень рад приветствовать вас, в Переславле. Приветствую, отец Пантелеймон. Спасибо огромное за приглашение. Да. Тут... Я прошу прощения, что подтяжки не видны. Прохладно мне немножко. А ну, у вас всегда подтяжки, да? Обычно, да. Все видят меня в подтяжках. Спрашивают, когда я без подтяжек. А ты чего без подтяжек? А где же этот, как сказать, как это называется? Знак. Ну, что-то такое, да, типа, да, я изменяю своему облику. Ну, на самом деле, во-первых, летом я без подтяжек всегда, То, что летом ну, там, шорты или легкие штаны, они не спадают. А зимой, ну, вот сейчас они под этим самым. Ну, и вообще как бы без подтяжек и без подтяжек, правда, ничего страшного. Ну, мне немножко проще. Нет, зимой и летом одним цветом. Про такие подтяжки никому не буду рассказывать. Вот, расскажите про то, какие у вас предполагаются сейчас лекции в Переславле. А, да, значит, в Переславле будет, в два часа дня будет лекция аукционы, моделирование аукционов математическое, с практикой игр. Ну, там пару историй будет, да, про, про, пару историй будет прямо из практики. История а, или практика? Нет, потому что, то, что мы что не будем продавать, нет, ничего. Но вообще, один раз, один раз в жизни я пошел на рисковое действие. Это когда книга «Математика для гуманитариев» вышла в шорт-лист короткий список премии «Просветитель». Угу. И нас звали… Всем... Оттуда я про нее узнал, А, очередь, да. вот. И нас всех, вот восьмерых, звали все время выступать в разных местах, на разных площадках. И одна площадка, Некрасовская библиотека на Бауманской, она сказала, нам бы что-нибудь особенное, не просто лекция, что-нибудь особенное. Я говорю, ну, хотите, я устрою веселый аукцион? Ну, как бы, так потом не обижайтесь, потому что, может быть, кто-то обидится. Ну, давайте, да, устроим. Ну, я после лекции, значит, я сказал, что у меня здесь книг, вот столько же, сколько здесь людей, или даже больше, и каждый может получить книгу, но для этого давайте сделаем следующее. Каждый в конверт положит сколько-то денег. И кто больше всех положит, ну, во-первых, все, кто положит деньги и сдадут конверт, независимо от того, даже если рубль бросят, да, получит книгу в подарок. А кто больше всех положит конверт, тот получит бесплатный урок от Саватеева э, для своего ребенка по математике полуторачасовой. Угу. Вот такой аукцион. Я говорю: ну не обижайтесь, я вообще сам как бы небольшой фанат вот всяких таких ходов рекламных и прочего. Да? Но в качестве прикола просто решил один раз это сделать. Собрали 30 тысяч. Причем вот таких совсем уж мелких. Денег, чтобы вот меньше 100 рублей, 100 рублей. Вот у, а, у мягкой себестоимость обложки себестоимость? там себестоимость 100 рублей. А, э, ну, а у сколько мягкой. книжек было, сколько там было? Ну, там было, соответственно, 110 человек. 90 книжек э, ушло. 20 человек не стали участвовать mm -hmm. совсем. А 90 сдали конверт. И в нескольких конвертах было там 10 рублей, 50 рублей. Э, но в, там в 70 конвертах было больше сотни. То есть 70 конвертов было просто как бы, ну, натурально выше себестоимости. И в самом большом был 5 тысяч. Но там не, не, не совсем деньги. Дело в том, что у многих людей сейчас нет денег физических. Вот, ну, поэтому они писали телефон, номер телефона и посылали, э, переводили день, деньги на счет. Mm -hmm. И там написано, что вот такого-то, такого-то, но это не важно все равно. Mm -hmm. вот. И человек, который вот 5 тысяч перевел, он получил урок. Но вот Два человека перевели две тысячи и, соответственно, наверное, им было немножко обидно, может и нет. Кто знает. Но вроде никто не, не обиделся. так вот. По, по залу было видно, что всем весело участвовать. А вторая лекция какая у вас будет в Переславле? А вторая будет, э, вторая будет премьерой. Она называется «Мои любимые олимпиадные задачи». Часть сюжетов есть в старых каких-то моих лекциях, «Волшебная школьная геометрия», «Математика вокруг нас». А два или три сюжета будут совершенно новыми и очень сложными. Э, это олимпиад, олимпиадные задачи, которые... А, ну на канале, может быть, какие-то из них где-то были разобраны когда-то давно. И то, может быть, на предыдущем канале. В общем, лекция, на самом деле, сегодня, как вот большая лекция, она будет премьерная. То есть Переславль получает э, премьеру, поэтому вот мы будем заснимать. Потому что Переславль как следует. Да, я тоже надеюсь, да, я такие сюжеты подобрал. Самая сложная задача, которую мы разберем, э, это вообще... Ну, это претендент на самую сложную задачу в истории Всемирных Олимпиад математики. 1988. 1988 год. Задача такая. Uh, рассмотрим два целых положительных числа, ну, натуральных, а и b. И известно, что а квадрат плюс b квадрат нацело делится на а b плюс 1. Ну, вот такая информация известна. Uh -huh. Доказать, что результат деления будет точным квадратом. Ну, хорошо, надо Мне решать. ее подсунули как будто задачу для восьмого класса в какой-то момент в интернете, в мой канал. Uh -huh. Я как дурак решал ее там три часа подряд. Нифига не решил вообще. Ну и ну, говорю, слушайте, ну совсем меня в надо отправлять, если я задачи для восьмого класса не решаю. И тут там <coughs> приходит Сережка Маркелов и говорит, Лёх, тебя просто тут надули как следует. Да, это самая сложная из всех задач, которые когда-либо давали на Межнаре. ее решил 11 человек в мире. Ну, при всем уважении, как бы, ничего страшного, что ты не решил за пару-тройку часов. Вот, так что, да, и решение там совершенно неожиданное. Когда его передаешь, оно не очень длинное. Но как до него, в принципе, возможно догадаться, понять, я не в состоянии. То есть я даже, я не могу его даже запомнить. Я его разбирал полгода назад полностью. Я решил, что теперь я точно могу его вот ночью, разбудишь, я расскажу. Вчера я стал готовиться к лекции, понял, что я его не помню. В ужасе понял, просил жену вечером распечатывать решение, брал его с собой, сейчас в машине его снова пробегал. В общем, это, это, это самая потрясающая, мистическая, я бы сказал, задача в математике, вот, которую я знаю мистическое мистическое. Ну, прям мистическое да вот она в ней реально есть мистика то есть приемы, ну, приемы очевидны, но прием очевидный но но они не выдерживаются головой они противоестественны для нашего восприятия вот ну как бы матан он весь но ну, нарисовано все что нарисовано все формализованы все видно и очевидно да ну как у правил действия с производными все это можно увидеть алгебра чуть сложнее но там когда ты находишь вкус когда у тебя уже идет м -м, вот это обращение там Всякие гомоморфизмы, законы, там, что вот одна операция в другую переходит. Ты чувствуешь уже нить, в принципе, ты как бы можешь понимать тексты быстро. А вот решение этой задачи непонятно, какие вот области головного мозга вообще затрагивает, вот как, как, как оно вообще может существовать. Но оно формально совершенно непротиворечивое доказательство полностью. Вот. Ну вот как раз про это и больше всего хотелось поговорить, про как раз такой феномен да, ну, открытия в математике. Да? Вот потому что, наверное, это, да. это то ради ну, то, тот наркотик, не наркотик, тот основной, основной пункт, ради которого, наверное, и вам хотелось, хочется заниматься, и мне. Ну, и меня тоже математика, конечно, не отпускает. Какие-то, как Льюис сказал математические леденцы тоже иногда мозг вы подкармливают какими-то головоломками. И, вот попытаться понять, ну, действительно, как, какого рода это там мистика, не мистика, вот что происходит, когда а, ты вдруг видишь решение. Да, да. Вот, да, ну, да. расскажите про свой, вот какие-то вот такие эти штуки, на которые там бьешься, бьешься, бьешься, да, да? и да, вот да, да, да, что да. ну, чувствуете, для когда, когда это... она открывается? Для меня, я сказал это отцу Андрею Ткачеву, одной из пяти, непосредственных, очевиднейших свидетельств Бога просто вот в математике. Но я не говорю слово доказательства, потому что мы доказательства мы употребляем в математике ну, вполне в конкретном виде. Да? Это рассуждение, из которого любому человеку, который в него а, въехал, ну, будет что-то ясно. То, что выводится, любой человек вот, доказательства это мы передаем. Математика это такая наука, где мы можем взять коробочку понимания и передать его другому человеку, он может взять открыть и понимать то же самое, что мы. Ни в каких других областях знания этого нет. Вот эта коробочка понимания, она тает в процессе передачи. Вот берем там как бы историю, да? Вот мне, мне я, я историк, допустим, я историк, я прекрасно понимаю там, что происходило в некоторую эпоху, и почему полная чушь и профанация там, некоторые рассуждения про эту эпоху, да? Я беру эту коробочку и передаю да, вам, передаю ее, mm -hmm. вы открываете, и там ничего нет. На словах «очевидно, что» у меня случается затык. Да, да потому да, что это, для меня ну, это абсолютно ну, не очевидно. мы не знаем эпохи, и мы даже не И даже в биологии с химией такая же штука? Да. Ну, там просто дело вот в чем. Э, что делают биологи? Они оперируют к эксперименту. Ну, как бы есть... Э, вот наши коробочки, там все честно. Там по чесноку, там ты открываешь, и просто написано математически строгое рассуждение, убеждающее мозг напрямую и на 100%. У биологов химиков и физиков разные степени вот размывания вот этого, то есть как бы у биологов уже все размыто совсем, у химиков размыто наполовину, у физиков еще все более-менее четко за счет того, что в физике возможно показать сто раз подряд один и тот же опыт. Угу, в отличие от в биологии от, точно. Ну да. от биологии точно. Я прямо, я уже даже не говорю про историю там и экономику, а, ну понятно, да? То есть как бы что происходит реально? Что, что такое знание? Что вообще такое знание? Вот то, то, то, что как бы эти вот люди, особенно биологи больше всего, вот не математики, да, а биологи больше всего, я вообще терпеть их не могу. Вот у меня есть такая... Эм, у меня есть категория лиц, которых я очень не люблю, это биологи. Вот это просто что, как что? класс, то есть классовая, у меня есть классовая нелюбовь, ну это не ненависть, то что... Ну, то в недостой... никогда не поедете? Недостойный. А? Впущено, никогда не поедете? Я сто раз там был, она же там и выросла. Ну как бы Та, биологи, которых не любите. Но ну, выросло вот это вот ощущение от биологов, как от, от целого класса лиц, которые мне в лучшем случае непонятные, как они существуют. Да, но я еще mm -hmm. могу понять а, там математические биологи, я понимаю, что делают. А, ну тоже что мат экономисты. А, математическая биология, математическая экономика — это морская свинка, ни к морю, ни к свинье отношения не имеющие. Но это хоть можно понять, там все честно, там рассуждения, тоже теоремы, mm -hmm. формулы. Когда есть модель, все как бы честно, просто непонятно, имеет ли отношение к знанию как таковому в данной науке. Что такое математическая модель в экономике? Это э, некоторый кусок математики, который, в котором мы уверены, который честно передается из рук в руки вот по принципу этого чемоданчика но который, по мнению большинства экономистов-практиков, не имеет отношения к знанию и пониманию в области экономики, как, ну, как области знания. А приходят там биологи, физики и химики... Нет, не, не, не, чтобы, чтобы вы не подумали, у меня очень хорошие друзья в Один просто есть товарищ Нельзя. вообще, с которым я очень много раз ездил, там мы с ним не в монастыре, будь сказано, особенно не в монастыре, где сухой закон, много чего там вместе проводили вечера Пустили, не очень да? не очень да не очень постным образом как водка постный продукт но последствия не постные вот но в общем у меня есть очень хорошие друзья биологи и разумеется к ним мое общее правило не относится то есть вот как бы правило всегда имеет исключение всегда да даже самый какой-нибудь закоренелый страшный антисемит всегда у него есть какой-нибудь друг там Изя, которую он очень любит, да, и спрячет под кроватью, если будет погром. Но то же самое, как бы, я даже биологов некоторых я спрячу под кроватью, если начн начнутся на них гонения, да. Но как бы сейчас, на наоборот, кажется, что это они будут устраивать гонения на всех подряд, потому что они настолько агрессивные, бога нет, какой там бог, все эволюции у них объясняется, да, там все, что не видно, чего и нету. Корабль плывет по законам физики, а капитана у него нету. Где вы видели капитана, Алексей? Ты же не поднимался на верхнюю палубу. Капитана у корабля нет. Он идет по законам физики по морю. Да? Ну, это вот такое типичное рассуждение биолога. И вот это вот такая совершенное невежество в стадии агрессии. Ну, слава тебе, Господи, это еще не столетняя давность, когда все разрушали, всех убивали. No. Но, но это уже как бы это шажок туда это шажок в ту сторону вот это как бы материалисты атеисты биологи это вот такие три слова очень рядом живущие но и у биологов как бы поэтому когда, вот когда ваш мозг эм, очень сильно агрессивно настроен вот в какую-то сторону да, то есть когда у него появляется идеологический вектор ему сразу нужно меньше доказательств математики нет идеологических векторов либо рассуждение формально верно, либо нет. Не может быть так, что в математике кто-то идеологически больше э, сочувствует гипотезе N равно, N, N, P не равно NP не и ему нужны меньшие доказательства, чтобы в нее поверить, а другим больше, да? Математики это ну, абсурдные слова, они ничего не означают, да? Но вот перед текстом все равны. И в этом как бы поэтому, кстати, среди математиков как, гораздо больше верующих Потому что они это отслеживают, они видят вот эти вот идеологические вектора в других науках понаставленные. А во всех других науках вот везде торчат какие-то вот такие вот как бы направления намагниченности, в, в, в, в направлении которых людям сразу все очевидно и доказать не надо. Ну вот сразу же очевидно, что мы превращают обезьяны. Ну у нас же четыре конечности, и у обезьяны четыре. Ну что, Алексей, ты споришь? Эволюция остальное все доказала. Ну и как бы так как там никаких доказательств нет, то есть это полный обман, но они его не видят, они же обмана не видят, они же как бы у них же вот ну вот человек столь. хочет обманываться. Да, хочет вот э, в том-то и дело, да, вот биологи очень хотят обманываться. Хорошо, идем к физикам. Физика честнее, потому что она не любит рассуждать про что-то, что не проверено тысячу раз. Но если мы вместе наблюдаем падение камня и замеряем ускорение, ну скорость, ускорение, все параметры. Но если не будет очень сильного ветра, у нас будут очень похожие результаты. Угу. И в этом плане физика, в каком-то смысле, физика – это единственная настоящая экспериментальная наука. То есть э, наука, в которой, э, в которой знание получается путем повторяющегося надежного эксперимента, который Я мы еще... можем проверить. Аскетику туда присоединил. Аскетика тоже, да? Ну, вот это вот очень ц... интересно. Это вот я бы. Ну, не на самом знаю. деле, ну, ц... как раз мне. А, да, для меня тоже вот там по жизни было важно, то есть почему математика для меня важна, ну, не знаю, там, да, вкратце биографию свою, то, что это да. да, за биографию, Р, биографию Расскажите, потому что, на, на самом деле, да. мы же даже не представились, да, начиная, а, это же, как, на, я, я не спросил, это на ваш канал или на мой пойдет? Это, у меня пока нет своего канала. А, ну тогда, наверное, на мой. Да, да. на ваш канал. А тогда нужно представить. Отец Пантеремон, настоятель Свято-Троицкого Свято-Троицкого Даниила -Монастыря. монастыря в Переславле. Переславле. В образовании у меня Мехмат МГУ, потом Московское как духовное семинарие, Московская духовная академия, кандидат богословия. Вот и да, любовь к математике она с детства и никуда не делась. А если вы кандидат богословия, значит вы в какой-то момент защищали диссертацию по богословию. В реальности это была бы диссертация по текстологии. Понял. Потому что я помню, там они э, все это самое, слюной брызгали, что какая-то диссертация впервые защищена по теологии, да? Ну, это докторская была защищена, да. ну, вот как раз вот это было то, тоже важное событие. Не, ну вот у меня был такой тематический подход. Да. Мы берем разные издания апостола, начинает Ивана Федорова, и позже. Ага. А, смотрим разночтения и, собственно, исходя из этих разночтений, <coughs> понимаем, что вот эти uh, издания группируются так, эти издания группируются сяк. Смотрим на географию, понимаем, что возможно, uh, какие-то были вот uh, такие-то влияния туда и сюда. Oh. Uh -huh. Вот, Собственно, строится это... Дерево, ну не дерево, стема, ну, а, да. влияние друг на дружку издания. Интересные штуки там появляются, вот как раз, такие, ну, как раз смотреть на отпечатки. И вот такие эти, текстологические исследования и любовь к математике для филологов, а, тоже она издавна, и, собственно, да, у нас с вами получается очень много общих пунктов. Да? Общие пункты – это мехмат, а, да, а у вас 57-я, у меня 67-я вот. И, собственно, чтение да, курсов математики для филологов я читал в Красноярской летней школе. Был Куда -то... я тоже очень много раз ездил. Привет Мише Садовскому и всем нашим друзьям. Да, и просто мы немножечко там разошлись по времени. Когда вы туда ездили, я уже ушел в монастырь. И как раз ну, тоже очень важен был опыт для меня чтения математики для филологов. И, как мне кажется, результат был очень правильный, потому что одна девочка подошла потом, сказала, что я всегда боялась математики, считала ее каким-то страшным зверем, все это не для меня, а теперь я попробовала, поняла, что это все зверь возможно. Ласковый, да, не зверь Да, зверь ласковый, шестой. да, зверь ласковый, и вполне можно его приручить, и когда он приручен, это совершенно такой потрясающий зверь, такой белый единорог. Да, вот, да, Она да. таких слов не говорила, да, но вот по сути было такое, и действительно для нее это был такой прорыв в такую зону понимания. Да, вот что-то казалось. Да, вот точно. Вот. это моя миссия главная в жизни, на самом Вот, деле. ну и, вот, и как вот раз на это. Делается. Не знаю, вот с людьми. Вот такой прорыв, да, в зону понимания, конечно, это он, да, является таким свидетельством бытия Божия таким в какой-то момент. Ты не понимал и а ты вдруг понял. Да, и оно вдобавок, приходит, да, оно приходит. Ты еще фишка откуда это что приходит? В том, что да, то что и здесь этого не было. Ну, то есть это как бы вот, что очевидно, это откуда-то извне, это трансцендентное, ну, как бы, тут нет строгого доказательства, да, То, что факта, мне, когда я писал свою очевидно, дипломную просто. работу на мехмате, была такая история, что вот, ну, какой-то задачкой я бился-бился-бился, вот, подходил, там, ночами на дне сидел, а потом вот решение пришло в тот момент, когда я над задачкой не думал. И это вот такое удивительное ощущение, да, что вот, ну, да, как будто ты стоишь под дверью, стучишь, и она мол, открывается. Молча. Нет, стучишь, молчок, да, стучишь, ну, вот, отходишь, пожимаешь плечами, да, собираешься уходить, тут тебе двери открывают. Как и ты находишься в недумении, а, отчасти ты находишься в недумении, а с какого перепугу под этим решением я должен ставить свое имя. Да! Правильно, правильно. Я всегда смеюсь над этим сам, над этими авторскими правами. Меня даже попросила э, э, Александра, кажется, Элбакян выступить, там у них кибер-ленинка так называемая, ну mm -hmm. там призыв о том, что вообще ну, все выкладывать в открытый доступ. И я сказал, конечно, там Ленин тут ни при чем, но, конечно, нужно, потому что это же все Бог нам дал. Почему это наше авторство стоит-то? Это... Бог через нас это привел в мир, так что ты возьми и поделись со всеми. Выложи в интернет все дела. Ну да. Но вот э, вот это вот, к сожалению, эта этика э, наша математическая этика. Все открыть и показать у биологов совершенно другая. У них там у биологов там у в медицинских науках ничего все закрыто. Пойдем там вот там идут споры там, про то или иное, про лекарство там про ну, ужасный холивар огромный. Я у него в результате там, вынужден был просто включиться. Э, когда речь идет о том, какие лекарства действуют, какие нет, все время идет ссылка на статьи, которые надо добывать за деньги всегда. Или выпрашивать у кого-то, у кого есть доступ. Там. То есть это какая-то вообще жесть. Ну как же это можно-то, ребята? Вы, вы получили знания, вы поделитесь их с, с, с, им с остальными-то. Но вот нет, нет, нет. Только математике. Ну, физики, наверное, тоже нормально. Ну, да. Не, ну собственно, интернет тоже вот возник то благодаря тому, что физики друг с дружками... Хотели делиться, да, да, делиться. результатом своих экспериментов. Ну, в общем, да, я бы сказал, что чем дальше наука, вообще чем дальше область знания от того, чем люди готовы делиться в открытую, тем ближе она просто к шарлатанству на самом деле. Ну, вот, на мой взгляд, ну, к чему-то такому. То есть, вы восторг, ну, open source. Во да, всем. конечно, конечно, конечно, конечно. Знание знания, знания, знания это open source. Ну, другое дело, там человек. Ну, я, я не осуждаю писателей, которые закрывают свои книги и продают их. Не осуждаю, ну, потому что кто я такой, чтобы их осуждать, да? Но это как бы это скорее просто уже интеллектуальный продукт, а знания, которые мы получили, ну, знания, да. Ну, вот, видимо, биологи относятся к знанию как к интеллектуальному продукту. Я да. думаю, что тут еще а, штука, понято, штука тут а, такая, что. До конца чтобы, непонятно. А, вот эти а, вспомнился Дональд Кнут. С его, Ну, а, все выкладывается? Он выложил исходный код а, с, своего техбука однако для того чтобы скомпилировать этот техбук и получить из нее книжку надо знать тех ну то есть да, это да, такой да. получается очень хитрый ну, изящ, изящ, изящный Молодцы, код да, да. Да, да. призывать всех очередь. как раз да с одной стороны ты делишься знаниями а с другой стороны да ты, ты абсолютно открыт и а тебя можно перепроверить с другой стороны вот для того чтобы войти в эту Входной билет. Да, да. входной билет с интеллектуальной довольно Очень Хорошо, стоит. это прекрасно. Вот это, ну как бы, ну молочина Да, да но ну, на самом деле, вот, как мне кажется, нужно много проводить таких, да, про аскетику, ну, да, понятно, это моя область профессионального интереса, и про аскетику, мне кажется, много да, можно можно такое? проводить, много параллелей с математикой. То есть а, можно много раз поставить эксперимент, а аскетика это ограничение себя. Аскетика, ну в любом правильно? случае, да, вот это... С там, вся совокупность а, тех а, ну, там, благочестивых упражнений, которые, а, ну, там, которые типичны, в первую очередь, там, для монахов, но и для мирян, а, которыми вот, мы пытаемся, а, то, что говорил преподобный Сеарфим Саровский, да, стяжать благодать Святого Духа. Да, такая, а, вот, и как раз здесь а, есть а, много житий, да, которые говорят о, том, вот, о тех великих чудотворениях которые те или иные преподобные совершали вот а есть и жизнеописание в которых прописывается или вот как раз писание преподобной Анны кассиана римлянина который говорит что мы здесь не для того чтобы мы эту книгу пишем не для того чтобы людей удивить а для того чтобы показать им тот путь которым можно подняться да и собственно угу. там лестница преподобная анна лестничника такой очень сложный трактат но как раз он показывает а, вот эти ну, ступенечки, по которым можно потихонечку двигаться. И для меня самого, вот в какой-то момент, да, когда я выцерковлялся, еще учась в университете, для меня был, например, непонятен ну, пост, зачем он нужен. Вот. И, исходя из ну, своего непонимания, да, решил, окей, давайте поставим, попробуем, попробуем. Да? попробуем. Соответственно, если сработало, да? Какое-то, получается, Какое получается, новое ощущение, как раз новое понимание. Новое понимание себя. Ты начинаешь лучше понимать, чего Бог от тебя хочет. Какое-то, ну, вот, получается, вот, да, ну, оттачиваешь свой, свой инструментарий общения с Богом и с людьми. И если ты, поставив этот эксперимент, убеждаешься в том, что да, вот в этой книжке этот эксперимент описан, описан правильно. точно, описан это, точно да. да, я вот его повторил, соответственно у тебя появляется доверие вот этим источником, и ты понимаешь, что вот говорят, что нужно еще делать то-то и то, ну хорошо, попробуем. И, Соответственно, начинаешь это, эти штуки пробовать, и математика, как мне кажется, она вот заставляет человека быть очень честным с собой, по крайней мере не то, что заставляет, нас ничто не она может заставить, она подталкивает, она, она этому, подталкивает да. да, вот да. она какую-то сформирует такую э, модель взаимодействий с самим собой, с окружающим миром, да, то, что ответ ты должен получить вот цепочкой правильных действий, и ответ этот, соответственно, получится тоже правильно. да, можно... Но там есть подводные камни, но ну, я потом о них скажу, да. Ну, да, да, вот можно, конечно, пытаться где-то заглянуть в конец учебника, посмотреть ответ, да, и сказать, где-то попытаться мухлевать, но мне кажется, что... Эти штуки, они ну, вот не, все же не нетипичны для математика, хотя легко можно себе предположить, что ну, человек может также и разделять да, сферу своей профессиональной математической деятельности и сферу своей э, жизни просто как вот, э, социального животного. Да, да. Потому что вот книжка, о которой mm -hmm. да, вчера мы по телефону я упомянул, которую тоже как-то немножко читали «Александр Гортенди, урожай и посевы». Э, тоже удивительный, конечно, математик, который, ну это тоже такая огромная тема, математика да. и монашество, да, вот люди, которые ради занятия наукой вот, уходят от такого социума, Гротен индик же последние годы. Он жив... возражал против финансирования науки военными. Ну вот, нет, меня интересует тема такая, что вот он ушел из математического сообщества, да, жил в горах и занимался вот математическим творчеством самостоятельно просто в стол. И вот у него книжка важная, в которой он описывает в том числе и свои претензии к математике, да, что математика она для него была вот таким демонстрированием фокусов, да, без того, чтобы показать, как к этим решениям можно прийти. Вот без, пока, без, такого, без человеческого фактора. А, да. а mm -hmm. с другой Понятно. стороны, вот, у него были э, эти м, претензии собственно, к самому человеческому фактору в математическом сообществе. что Там были свои группировки, которые кого-то пускали, кого-то не пускали. И вот такие склоки, э, которые э, вот, э, показались вот, ниже достоинства человека или ниже достоинства математика, из-за которых он э, собственно, порвал общение с, э, с этим сообществом. Вот эти проблемы, они, конечно, вот, наверняка и были. В математике есть две, две значит, вот два подводных камня, которые связаны с честностью. Все-таки вот нужно оговорки две сделать. А, то есть математика действительно, ну как бы вот мы обсуждали, да, что вот здесь все честно, здесь не предвзято, вот ты проверил доказательство, оно верное, или оно оказалось неверным. Но, значит, два момента, которые я хотел бы сказать, что во-первых, выбор темы для исследования научного математики. Вот это уже вкусовщина начинается. И там начинаются такие же клубы. И вот эти считают, что вот этими задачами надо заниматься. Эти, что другими. Эти считают этих там, э, ну, не шарлатанами, но, как бы это сказать, низкопробными. Ну, кем-то низкопробным вот эти вот задачи, они... Ну, это низкопробие для нас, мы выше этих задач. Вот мы занимаемся вот этими задачами. Вот. И вот такой эффект, безусловно, в математике есть. И э, тут такая... Ну, как, как и везде, вот здесь математика совершенно едина с остальными областями знания. Я, не, я специально не употребляю слово «наука», потому что я э, за последние пять лет полностью перестал понимать, что такое наука. Э, я говорю об областях знания. Знания, в отличие от кулинарии, это что-то, что накоплено, э, ну, грубо говоря, вот… Э, что такое знание? Это где есть там, 20 согласных друг с другом людей, бескорыстно согласны друг с другом. Не потому что они извлекают из этого какую-то выгоду. Там, да, 20 людей, согласных продолжать задуривание человечества, продавая какое-нибудь лекарство это не знание. А 20 честных мужей, ученых, которые ну, вот, честны перед собой, перед Богом, перед людьми, и между собой о чем-то, о какой-то системе понимания согласились вот эту систему понимания надо называть знанием и заводить на нее диссертационный совет вот как раз из этих людей. То есть это, это совершенно нормально. Почему я вот, у, у, я, честно говоря, был в бешенстве, когда я прочел вот эту вот статью про, в, в, в ТРВ, про то, что там диссер по теологии его всемирно-историческое значение, где он там, ну, журналюга, ну, ни в чем, ничего не понимающий, просто, ну, понятно, льет грязь. Ну и вот как бы все, что он написал про теологию, все, все возражения полностью подходят под экономику, под историю. То есть, ну как бы, вот там тоже нет науки с повторяющимся экспериментом. Его нельзя поставить прямо сейчас, сегодня здесь. И все, и точка. То есть, ну либо давайте, да, идите до конца и говорите, что вообще мы не пользуемся никаким знанием, полученным иначе, чем эксперимент. Есть такие, да. У меня время от времени в моем YouTube канале появляются граждане, которые заявляют: Бог экспериментально не не проверен, значит его нет. -то, а тоже Значит, нет. его нет, понятно, да? То есть как бы для них э, эти люди, это как бы, они не замечают, да, что они принимают некоторую позицию сразу как верную и предлагают нам ее опровергнуть. Ну, что нормальный человек должен сказать? Допустим, вот нормальный человек не было у него никогда посещения Бога, ну, ну не задумывался, да, он говорит, я не знаю, есть ли Бог. Ну, Какие-то люди разсуждают о каких-то высших началах. Я ничего про это не знаю, да? Алексей, ну, со мной бессмысленно об этом говорить, я, я не в теме. Без проблем, я никогда не буду его оскорблять. Но вот когда появляется вот такой вот как бы воинствующий атеист, именно верующий в отсутствие Бога, прости, Господи, все время хочется его обидеть. Я не знаю, что с этим делать. Но этим ему не поможешь. Не поможем, делать этим никак, он только еще хуже будет думать о нас, да, я понимаю. Не знаю, как быть с такими, ну, Людьми, которые вот взяли эту позицию ну, и на ней живут. Непонятно, что делать. Я пас, я не, я не знаю. И, и они же постоянно ко мне в канал залезают, они меня бесят, а я, я знаю, что это очень плохое чувство. Я призываю, я грозно обещаю их банить, там раз за разом обещаю банить, но всех не забанишь, все равно и там, и там. А новые подписчики вылезают иногда и начинают то же самое, да, то есть. Кошмар, я не знаю, что делать. Ну, ну в конце ну, концов, вы это, их, наверное, видимо, тоже немножко не тронуть. Да. И... Ну, конечно, там, перед ними сидит математик, да? которого они уважают как математика, который явно лучше них знает математику на две головы. И заявляют им в лицо, что, там, э, что он там, верит в Бога, а, каким-то еще таким вот холиварным моментам противоположен э, всемирно правильной точки зрения. Ну, понятно, да, я их бешу тоже, естественно, это понятно. И они пытаются представлять себе, что вот есть такие ученые, которые в, в одних областях умны, а в остальных они очень глупы. То есть они создают конструкт, в котором будет объяснено это явление. Ну вот мы все пытаемся как раз создавать конструкт, объяснять. это явление. Я, честно говоря, я бы очень хотел... Особенно когда мы я виноваты. Я без конструктов. Вот если, если бы моя жизнь могла пройти без идеологических конструктов, это было бы круто. Но я не знаю, я не знаю, насколько так сказать. Я стараюсь себя, если мне указывают, что у меня есть какое-то вот какое отклонение идеологическое, я пытаюсь над этим работать. Действительно, есть оно или нет. Может быть, оно правда есть. Да? То есть, если мне на это указывают, я пытаюсь, начинаю включать механизм само, ну, как бы, самообдумывания. Ну вот, например, мне постоянно указывают, что у меня идеологическая идеологический скос в то, что я вот терпеть не могу Запад и очень люблю нашу страну, да? что э, нет никаких поводов так делать. И это мой идеологический скос. А, но этот идеологический скос мне очень нравится, я его просто признаю, да, он есть и все. Ну как бы с ним я, я его обработал. Я, я его не отрицаю, да. Ну, как бы, это патриотизм называется. То есть это просто да. считать, что у нас э, телескоп немножечко повернутый, и, соответственно, Конечно. вот. Э, русские, да. русские свою страну считают просто всегда. Просто, просто, иначе, ну, как бы, человек, который не считает Россию богоизбранной, он не вполне русский. На самом деле. <свят> вот. При этом наши русские люди могут быть там, сколь угодно, этнически от нас отличаться. То есть я там я видел настолько фанатичных, ну, 10% кавказцев, который с таким супер акцентом говорит, вот у нас у русских принято так и так, и это во, то есть это ну то что надо, ну, мы их записываем в русский сразу, это очевидно, да, русский должен так считать, ну потому что иначе, если нет людей, которые так считают, если нет большинства, которые так считают, то и страны наши нет, на самом деле это просто место пребывания. Ну а что французы что считают иначе? Ну наверное как Или немцы. Да понятно, да, то есть это как бы только вот эти общие человеки бегают и говорят что. Границ нет. Ну, пожалуйста, нет, пусть они тоже будут. Ну, просто новая нация такая, называется общий человек. Нормально, нормально. У меня друзей очень много таких. И я, кстати, ей не предъявляю им ничего. Да, я согласен с ними, это у меня идеологический скос, а у них его нет в этом направлении. Они просто ищут, где лучше, где рыба, где глубже ищет. они ищут, где, где лучше социальная жизнь организована, прыгают от стороны к стране, как кузнечики. Их право наше право строить нашу страну да. самую лучшую на свете все понятно да ну я куда-то ушел в другую до стороны да мне хотелось не знаю про науку вот какой-то вот чего да вот чем знание область знания любое любое как бы любой большой пласт знания такой тяжелый большой ну в который долго надо вникать и который 20 человек там нормально подписывается, что это так и есть, и это нормальные люди, действительно, не шарлатаны. Видно по ним. Любая такое облазнание, ну как бы она заслуживает быть в списке этого. ВАК. Понятно, да? Там у нас получится огромный список. Да, я бы, я за расширение. Я за расширение. Но ну, а вот я боюсь, что вот этот э, критерий, э, что люди адекватные, да. он абсолютно неадекватный. Трудно абсолютно адекватный адекватный да, критерий. Потому что, э, да, если мы... Э... Это очень трудно проверяемый критерий. Но, в общем, математика... Боюсь, есть, что нет, если... нет, нет для него какого-то... Нет, я, фундамента. я не думаю, что, возможно, вообще, если вот я буду, например, в Минобре, главным, либо я скажу так, господа, я лично сейчас назначу несколько новых областей, посмотрев на людей. Ну, это такое очень самонадеянное да, будет заявление. Либо я скажу, что там, да, то, что я говорю, я в этом вполне уверен, но реализовать это на практике не выйдет. То, что есть, то пусть и будет. Ну, как бы, а то, что есть, уже будем чистить, как-то пропалывать, потому что уже в том, что есть, есть большое количество советов, которые просто существуют, потому что им платят. Ну, в общем, здесь вообще очень сложно все в науке. Нет никаких... Границ очень сильно размыты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 А друг с другом спорящих самца, альфа-самца, и все. И то же самое, кстати, про вот все войны, да, которые вот мы говорим, между междуусобицы, междуусобицы. Вот я об этом думал, я не знаю, кстати, вы согласитесь или нет. У меня такое впечатление, что на самом деле практически в любом конфликте кто-то реально был на самом деле прав, а кто-то нет. Но это напрочь забылось и ушло, осталось только то, что они изо всех сил друг друга били. То есть каждый раз на самом деле Богом была какая-то сторона вот, помечена как Та, которая вот права. Но э, ну, понятно, да, что я имею ввиду, что во всех... Ну, если там посмотреть случай номер один в истории. Ну, там прав был Авель. А, ну, да, вот да, с... да, да, естественно, естественно на, и он ум... умер, да. И он умер на своей... Ну, как? Верим, что правда всегда победит, даже если погибнет в бою. Это, кстати, Андрей Вадимович Макаревич как-то спел. То есть, сторона, которая права, она совершенно не обязана побеждать. Она может проиграть и умереть. Но она была права. И вот это, ну, Борис и Глеб. То есть, это... И мне кажется, вот те конфликты, в которые я очень сильно вникал, в них всегда оказывалась какая-то сторона правой. А остальные были вот такими ну, негодяями, вот реально негодяями. То есть люди, которые там, чувствовали их правоту и пытались объяснить всем, что право на самом деле не они, а эти. Ну, то есть в конфликтах, которых я уникал, всегда была правая сторона, и а не правая. И это вот показывает, что мы в восприятии прошлого во многом вот эти «д», которые ниже всех. И для нас это просто люди, которые друг друга бьют. Ну, как для коммунистов были, да, все религиозные войны для коммунистов. Это все был просто, ну, там, какой-то цирк с конями. Пришли, не весь что здесь устроили на Руси. Ну, не знаю, у меня нет такого как ощущения, это? что всегда, Каким всегда есть... Каким-то хазаром какой-то Олег за что-то отмстил почему-то. И этот марксистский подход к старине давно применяется в нашей стране. И вашей стране подойдет он вполне... Поскольку вы в точно таком же в стенах монастыря я не буду говорить ничего. Александр Аркадьевич Галич. Вот это как бы отношение: да, как нас учили, что происходило на Руси, как нас учили в школе. Кстати, мое выцерковление началось с того, что я историю не мог. Я просто не... я точно был уверен, что не так все было, как нас учат на истории. Я что тоже никогда историю не понимал. Темные века, которые закончились в 1917 году и стало светлое время. У меня вызывало ну, максимум просто смех, но ну, не более. Не, У меня просто с историей не сложились взаимоотношения. Преимущественно она была первым уроком, а мне надо было ехать до а. школы, и я ее прогуливал, а потом и дальше не сложились. Но в любом случае, даже вопрос не в прогуливании, а в том, что мне все это... Отчасти, наверное, это вот такое это на подсознание было бы, хотелось прогулять, потому что вот тебе рассказывают даты, даты, имена, имена, имена, и из этого делают вывод, что вот поэтому то-то и то-то. Для меня вот эти выводы были абсолютно ну, кстати, нелогичными. Вот, да. История... вот, ну, Мало ли там... Вот... В истории коробочку не передать. Вообще. Да, там вот я не почувствовал этого вкуса, да, вот какого-то такого этого внутреннего ощущения, по -ко -ко которому можно понимать, что вот действительно события логичны, что должны были развиваться именно так, а не как иначе. Вот... Ну, Из школы у это... меня тоже не вынесло ничего. ничего. Но потом, потом, как я ее полюбил. Вот когда мне 30, там, 32 где-то было, у меня был второй период возвращения в церковь, но уже по-другому. Потому что второй период начался, наверное, с того. Ну там были с... семейные неурядицы В общем, у меня как бы второй период начался с того, что. Ну, как бы я серьезно стал переосмыслить, что на самом деле я же церковной жизнью не живу. Ну, я православный, на мне висит крест, и все. Я всем говорю, что я православный, на мне висит крест. И то крест даже я не всегда носил. То есть я когда-то носил, когда-то не носил. Но там были некие истории чудесные, я вот рассказывал там отцу Андрею. Ну, в общем, были некие такие вот, были прям свидетельства, да. А еще я узнал, например, вот в какой-то момент, когда мне было 33 года, я узнал, что Серафим Саровский... К нему пришли, ну, к нему часто ходили люди, да, и вот как-то пришли к нему двое, и вдруг он немотивированно, агрессивно прогнал одного из них, и второй был в полном шоке, как, ну, старец святой, да, он всех принимает, и вдруг он прогоняет, и, и Серафим Саровский берет там, показывает, смотри, какой чистый родник, видишь, как все видно, это наша Россия, а вот палка берет вот так вот. Видишь, какая муть. Вот это он сделает с нашей Родиной. Это был декабрист. А нас учили, что это герой номер один. Декабристы боролись с проклятым царем. да? И тут такое. А для меня уже Серафим Саровский в это время, ну, понятно, все-таки величина, по почище, чем эти коммунистические лидеры гораздо. Я стал смотреть, а как же так? А как же остальные святые как к этому вопросу относились? И вдруг я вижу, что все наши старцы призывали монархию любить, уважать, Вплоть до того, что, я не знаю, Иоанн Кронштадский ему приписывают или нет фразу, вот это я не смог проверить точно как бы, да. Про Серафима Саровского вроде как совершенно доподлинная история. А про Иоанн Кронштадского либералы, друзья либералы в Москве прямо говорят, что это полная чушь, что они не нашли доказательств. Что Иоанн Кронштадский говорил, что демократия в аду, она а не небе царство. Фраза фразу такая расхожая. Это вот это была или нет, на самом деле. Авторство, да? ее, конечно, надо проверять. Ну, и что он говорил, что Россия у престола просто Богородица стоит. Вот, что Каждый русский должен об этом помнить. И им тоже говорят, что вот, мол, нет, этого просто не было, да? Ну, кто-то говорит, что вот он, черносотенец, там, такой весь. А кто-то говорит, что это просто не было. И интересно, да, интересно, но как это выяснить? После того, как пришли коммунисты, они просто переписали все. Ну, историю, историю которую мы изучали в школе, ну, это аккуратно составленная там, система баек. И я в какой-то момент просто это понял, что бессмысленно ориентироваться на какие-либо документы, которые заверены печатями красных. Ну, это просто абсолютно бессмысленно, потому что они все ложь. Ну, а сейчас, понятно, повылезали люди. Нет, не было никаких репрессий, говорят. Ну, какие там репрессии? Церковь отлично себя чувствовала, оказывается, в Советском Союзе. Представляете? Отлично. Вам амбары с зерном в лучшем случае, психушки в худшем? Нет, в самом худшем просто нет, разрушено, взорвано. Отлично себя чувствовали. Но эти люди, они невежды, они читали историю по современным источникам, которые продолжают прекрасное, вечное дело Ильича, а именно... Все средства хороши, любое вранье годится, если у вас есть цель заморочить голову ради светлого будущего. Вот так. Ради замороченного я... светлого будущего. Да. Да. историю я очень полюбил. Историю я полюбил, когда я увидел в ней картину. Вот эту вот картину того, как вся история, вот, ну как бы для русского человека, вся история, она вьется вокруг русского государства. Ну и Тросников меня привил к этой точке зрения, и Тростников своими книгами, я прочел все, ну там, кроме двух. А потом мне попался Солоневич, и я уже стал просто полным квасным патриотом, и поротом совершенно, когда я прочел Солоневича народную монархию. Все, я думал, ну все, с историей я разобрался. Дальше уже только тонкости, как бы какие-то, да? Но это же область знания. Но в ящичке я ее не передам. Вот если я все это, что сейчас я вам сообщил, сообщил моему учителю Саше Шиню. Он скажет, что этот ящик его нужно не даст, выкинуть и смыть. Ну вот, возвращаясь к ящичку, да, вот как популяризатор математики, да, вот как вы пытаетесь передать вот этот свой собственный опыт, когда вот, ты. Открытие. Ну, да, или, там, или ты что-то вот аккуратненько складываешь в ящичек, да? Да. Отвернулся на минуту. Возвращаешься, а там вот. Бардак. Нет, наоборот, наоборот. Если там вернулся, да, а там вот как раз необорот, там состоящая деталька. Да, вот все сложилось. Да, как оно исходит. Как это все вот технологии, да, технологии чуда, математического открытия. Вот к сожалению, я всем абсолютно говорю, что нет никаких технологий. Технология чуда это Аксиоморон, просто в самом своем определении. И, соответственно, нет рецептов, нету. Я только могу сказать, как мне вот какой-то свой опыт. Ну как да. раз вот, да, чем интересны такие э, красивые и прави, такие живые жития святых, да, тем, что вот если это, это реально описание личного опыта, да, то есть не означает, что ты можешь повторить, да, что там вы на стоп, э, по поедешь в Сирию, заберешься на стоп и будешь там стоять, как преподобный Симеон Столбник, да, не сработает, не сработает. Это, да, это да даже правильно. повторить опыт иных святых. Которые шли в рубашке впереди войска, и ни одна пуля в них не попадала. Попробуй, повтори. Ну, Веры нашей не хватит, но я-то боюсь я. Да, ну, были, по-моему, приполнены поиси, приводят примеры, когда а, вот неправильно понявшие Евангелие люди, вот сразу покрестившись, да. а, собирались идти по воде, М -м, тонули. и тонули. вот да, и новым, -то новым... просто это... Не так-то просто, а Иисус пользовался какими-то пока не открытыми физическими законами природы. Что в общем, само по себе очень странно формулируется. Да, да, вот. да, да, да. нет, это область для меня ну, очень загадочная. Ну хорошо, как, как, какие, ну то есть э, все равно есть, да, есть э, то, что духовная аскетика, да, все равно какие-то есть базовые вещи, которые там то делай, то не делай, да. Да, но вот. Вот вся эта шушера касается... она скажет, что нет оцифрования ваших подвигов духовных, поэтому их и нет. Вы нам их не предъявили. Ну понятно, да? То ну, есть астетика да. отличается а, от физики У нам... нам... нас, нас нет необходимости кому-то что-то предъявлять, это все, в первую очередь, там взаимоотношения наши с Богом. Да, да. то есть на да. самом деле вопрос вообще, вот зачем я занимаюсь непрерывным спором с этими людьми. Вопрос, зачем это мне делать, да? Нет, вопрос про то, что... Нет, все-таки вопрос про общие это, технологии. Все же, все же если технологии не, чудо, чудо да. нет, то по крайней мере, как должно быть устроено рабочее место? Ну, рабочее которое место, Которое бы не да. помешало этому чуду произойти. Да. Оно должно быть устроено так, что ты... Сто километров в неделю, я понял, один из рецептов. Ну, это один из рецептов, да, безусловно, что ты все время держишь тело в порядке. Кстати, совершенно согласен, вот, если, аскетик, если если там очень много километров в день, это аскетика, наверное, это она, да, ну, она. то я ее чувствую, ну, ну как бы, я, я не знаю, можно ли доказать это, беря пробы из моей крови, но для меня это настолько очевидно, что не требуется доказательства. Ну, ну, совершенно ясно, я не знаю, как передать. Многократный как опыт понимает. это подтверждает. Да, да, да, просто очень многократный опыт, и все. Я не знаю, то есть это как бы вот, э, но оцифровать но, но я это не умею, но, но это факт, это первое, то есть голова должна быть свежа. Голова свежая, это значит, что тело должно быть, ну там, сильно умотанным. Правильным образом умотанным. Да, правильным образом умотанным. Потому Коширное. что можно, можно умотать так, что да, да, да, да, можно да. умотать, катаясь по кольцу в московском метро. Ну, тело ты так не умотаешь. А, нет, умотать, я даже не знаю, честно не говоря, а, но ну вот умотать, как можно неправильно умотать тело. Нет, лю, любая очень много раз повторенная физическая нагрузка, скорее всего, умотает правильно. Физическая. Угу. То есть, мышцам должно быть больно, что-то должно происходить в конце уже через силу. То есть, даже вот последние 60 километров 29 февраля, уже после сотни, когда уже сотню прошел, ну, конечно, дались в общем легко, но все-таки к концу я пытался изо всех сил ускориться. Просто, чтобы хоть сколько-нибудь устать, иначе не сработает. Mm -hmm. То есть, тело должно чувствовать усталость, граничащую с болью. Вот что-то, как бы, переходящее, усталость, переходящая в боль. Исаак Сирин с вами согласен. Согласен, да? Ну, он говорит, что вот если в, на молитве ты тело не э, утомил так, чтобы вот оно, оно это все почувствовало, да, то, ну, то плод твой неполноценен. Не не, ну вот, конечно, да, эти да, афонские, я это... тебе говорю, да, там клади поклоны до тех пор, пока у тебя не промокнет майка насквозь. А, ну, ну вот, да, тоже, да, тоже да. такой. Да, ну вот, вот, это первое, то есть оно тут совершенно совпадает с религиозным, вот просто полностью, то есть все, все должно быть. Рассуду должен быть чист, потому что тело должно быть умотанным. После этого нужно взять и много раз подряд читать одно и то же, то есть вот как бы я. Главные книги по математике, ну там по сто раз вычитывал, по сто, ну, пока я не понял, действительно, на зубок, что, да? что самое зачитанное? Ну, там, самое зачитанные первые, там, четыре главы, например, Айрланд Роузен, введение в теорию чисел», да? Зачитан напрочь, там, Кастрикин, пару глав, введение в алгебру», зачитан Зорич, несколько глав. Ну, но, но вот то, что зачитано напрочь, это очень мало. Реально, я знаю математику на зубок только до первого курса мехмата. Дальше нужно повторять, плавать там как-то уже плаваю. Но зато эту я, ну, ночью, пожалуйста, вперед. Uh -huh. э -э и вот это вот как бы э -э должно произойти задача, э -э которую ты решаешь. То есть ты должен ее зачитать так, что как бы все углы, вот как ты. Ты ждешь гостя, не что я как-то перешел на ты. <гулк> да, да, нормально. Ты ждешь гостя к себе. Что ты делаешь? Ты как бы вот, ну, ты э -э убираешь стол. Ты убираешь стол, да? накрываешь на него как-то хорошо, да, это, вот это, наверное, вот это вот шестьдесят километров. А ты пыль убираешь отовсюду, чтобы не выглядело грязно. Вот это как раз ты в задачу так проникаешь, что все ее уголки тебе уже видны. И ты видишь, что вот не хватает того самого гостя, которого у тебя просто в данный момент нет. Угу. То есть вот ты убрал комнату, она чиста, ты ждешь гостя, все, что ты знал про эту задачу без гостя, ты знаешь на зубок. И вдруг распахивается дверь и говорит: теперь я готов здесь, вот для меня чай накрыт. Все, тут чисто у тебя, хорошо. Вот. И ты все понял. Все. Вот оно. Но это всегда извне. Вот это вот, вот это вот понимание, все идет извне. Все. Все оттуда откуда можно каждый может Ну с религиозным этом, абсолютно 100%. тоже 100 процентов да. из того что я знаю по книжкам приготовить ты должен все подготовиться приготовиться да ты многократно чтение евангелия многократное повторение одних и тех же молитв собственно, пост поклоны и вот наведение порядка внутри себя начиная с крупных вещей и кончая мелочами и, собственно, это последний, последний дюйм, как известно, самый сложный. Самый сложный. Потому что вот... И все... еще, знаешь, как бывает, вот э, ты как бы уже готов, все хорошо. И вдруг ты слышишь голос. Подожди, я по другим гостям хожу. Я не, не всех посетил. Слышишь голос, просто понимаешь мозгом, что на самом деле ты задачу уже решил. В данный момент решения нет, но ты ее решил. Но оно через три дня у тебя будет, ну там через 10, неважно, когда, когда. Вот, гость уже, гость точно придет, ты точно знаешь, что ты ее решишь. Вот такое бывает. Неоднократно у меня было, когда задачу, я уже понял до такой степени, что я точно знаю, что я ее решу. Но как бы подожди, гость говорит, подожди, я у других еще в гостях. А так, ну да. Подожди, да. где-то это я слышал про, из шаманской практики было, у них очень, они очень любят очень интересное взаимодействие вот с этой пограничной зоной, очень интересное взаимодействие. Я в Иркутске долго жил, угу. и там, там вот это, там как бы, как говорил мой хороший друг, который был подвержен шаманизму, он говорил, ну как бы мы пока шаманы, потому что вы не везде церковь поставили, а церкви до церкви тысячи километров пустоты. Вот для церкви там все понятно, там все упорядочено, а в остальных местах же дух, дух есть, духи есть. но ну, вот они как бы там вьются как-то. Я все пытался и? ему объяснить, что в Иркутске уже все построено нормально, ну в самом Иркутске, да. В горах, может, еще нет, да. Но вообще мы все, все время… Не налоги какая, ну вот хорошо. И то, он говорил, вот... что там вот человек лечит сына, э, сын болен сильно и видит, там где-то пробегает Господь. И он ему кричит, «Господи, вылечи сына своего!» Он говорит, «Некогда, я спешу, на обратном пути вылечил". А он берет и призывает духов вокруг бегающих и как-то их упрашивает вылечить сына, и Господь на обратном пути говорит, «О, видишь, молодец, ты сам справился!» Очень опасная штука, да? Там, там так объясняют. Круто, да? <связано> Круто и очень стрёмно. Идеологизировано. То есть э, они категорически первую заповедь не хотят. Есть боги, кроме. Вы же, на, на всех же у Бога не хватает времени. Значит, мы берем этих. Ну вот, вот да, ну, вот. То, первый это заповедь, раз, первый Ну это вот, такое самое по, страшное. Погружение, да, погружение в да, Бога очень во страшное. время, да, очень, да, да, да, на самом деле. То есть, я, я, как бы, ну, я, я там много с кем. Там есть разная степень. Вот, там каждый священник как-то относится к местным. Для всех очевидно, что это все есть. Ну, Понятно, очевидно, да? что это есть. Вот. Да. Вопрос, как с ними настроить отношения. Там один очень строгий батюш сказал, никогда. Никогда. Все секают, ты не секай. Знаешь, знаешь что такое секать? Да? Mm. Водку все пьют и в духом. Mm. Ты выходишь в море Байкал, на корабле, никто, ни один прожженный атеист не выйдет, не, не, не, не окропив море. Просто нельзя. Море, ну, Байкал живой, он, ну, он тебя потопит. И все так делают, просто все, наш, 21 век, так делают абсолютно все, так просто нельзя не делать. И вот батюшка мне говорит, не делай. А другой батюшка в Иркутске, я не буду называть имен, просто чтобы на, на, на видео не было проблем ни у кого, да, с, с епархией местной. А другой говорит, да, сякани забудь, зачем обижать людей. И вот так вот, вот, вот я до сих пор не знаю, как правильно православному христианину ну вот, жить там, где буйство шаманства происходит, вот это шаманизма такой такое буйство реально. Вот это, есть книжка про вот. как раз про отца Косьму, который в Заире проповедовал, собственно, пострижника фона. вот и романах, и проповедовал в Заире, как раз там вот очень тоже это все супер актуальная тема, и, ну и... И, и там да, да, наверняка, Ахрия, наверняка да, там да, все да. это вот на порядок более жестко, чем в Сибири. Да, они же там... там приговаривают к смерти, и человек умирает, как я слышал, да. Местный шаман, может сказать, человеку умри, и он просто завтра умрет, ничего не делается, его не, не, не трогают пальцем. Ну вот как раз там много свидетельств о том, что вот действительно христианство, Христос от этих всех чар избавляется, да, и... На него наде... да, на, да, на... Да, надежду... да. надеяться на него страшно, да, но вот он на эту надежду никогда не посрамняет. И там действительно растут эти общины. И такое там все очень серьезное противостояние получается внутри общества. Но вот в Бурятии, на самом деле, э, я бы не сказал, что это с... очень серьезно, но противостояние такое вот. Э, на на, на такие имеются. То есть, там вот. Э, Ой, экскурсовода ненавидят, когда вот вместе со всеми не поклоняешься этим стопом всем. Но там там вот на экскурсии нужно обязательно вот это сделать это, говорит, ну, я говорю, не буду. Ты оскорбляешь. Экскурсовод говорит, вы оскорбляете местное население и его нравы. А, ну, а там нужно было вот нужно было как бы уступ, там некий ритуал сделать шаманский. Ну, это уже что-то вообще, ну, как бы еще... Ну, Местное население оскорбляет хочется. меня, принуждает. Не, не хочется, да. не хочется, я чувствую, что я не буду это делать. Я говорю, я не буду. Ну, вы просто как бы фактически срываете мне экскурсию. В общем, там был такой заход. На экскурсии было, в основном, были эти европейцы, которые ничего вообще ни о чем, не бум-бум. Но был один бурят. Я вам подошел и говорю, я по-своему как бы... Ну, так как нам положено, про что отче наш здесь? Ты не будешь обижен? Мне говорит, у каждого свое, почему я должен быть обижен? Я предъявил табуряты или спорсоводшие. Я говорю, вот местный, он не обижен. Все, и про что наш. Все, точка. Ну вообще там, да, там вот я чуть все эти 7 лет я чувствовал как... Как идет реально продвижение, тяжелое продвижение христианства не по рейсам, а по болоту вот шаманских этих Потому духов. что здесь в Переславле, когда сюда приезжаешь, здесь совершенно особенный воздух, многовековой земля русской святости. Тут множество святых. И там похожее ощущение у меня было на Славках. Да, и, мы, и мне рассказывали, просто, да, опять тоже, все равно это все тема этих самых экспериментов, да, и внутреннего ощущения. А знакомый какое-то время работал в Арабских Эмиратах и говорил, что вот там прочитать там утренние или вечерние молитвы – это просто мега подвиг. Потому что вот такое ощущение, что ты вот пробиваешься сквозь холодные гадкие кисель. там ислам, да? Да, там ислам. А вот с исламом по-разному бывает. То есть, например, в Дагестане? Там мечеть, где я читал лекции. На Кавказе я приезжал как математик, и мне дали помолиться в мечети просто. Вот. И есть Алаверды, потому что, значит, вот храм... храм на Альхоне. Вообще Альхон — место шаманской силы. Главный там, главный шаман живет в пещере, что-то такое, в общем, там, ну, ну... как бы... понятно, да? Вот. И в этом месте Теперь стоит церковь на самом видном месте, а колокольный звон слышен на ну, пол Байкала не бывает, но там типа на 20 километров вокруг. 20-30 километров вокруг слышен. Mm -hmm. Колокольный звон из этой церкви. Сергей Еремеев, который ее mm -hmm. 100... Даже я его знаю, я с ним общался. Серьезно, что ли? Ну, по Фейсбуку как-то с ним коротенько переписывались. Ну вот, а он рассказывал, как этот храм построить. Нет, детали не знаю, ну вот. Ша знакомство шапошное. Уже, у женщины умер муж, и ей было видение «продай квартиру и построй храм на сегодня. В наше время, в 99 mm -hmm. год. То есть, как бы эти вещи, да? Ну, понятно, а если скажешь, что это ей приснилось дальше, она зачем-то стала действовать, какие-то безумные вещи делать, да? Но мы-то понимаем, что это ровно в продолжение традиции. Что так оно и случалось очень много раз в других местах. И построили храмы, еще им грозили, что на Альхоне, в этом месте шаманской силы, и вам не дадут, все равно они как бы его разрушат. Никто ничего не разрушил. Строили храм мусульмане, кстати. Как часто бывает в наше время. Как там БГ, да? Турки строят муляжи Святой Руси за полчаса, да? В общем, мусульмане часто строят храмы. Для меня это совершенно никаких проблем нет. Потом же батюшка засветит, и все. Ну, ну, с чистой душой, нам, если нет. они строят это, с чистой душой, то все хорошо. Ну и вот он пускал их туда молиться. Ну, в смысле, намаз делать. Пускал. Коррик стелил. <св> Разрешал. <с> вот, и ничего. Но там как бы этих самых буддистов не пускал. Есть разница. Там все тонко. Я до конца не понимаю, но там все тонко. Со исламом отношения одни, а с шаманизмом и буддизмом другие. Я для себя их так... Вот для себя у меня такая лестница, да, лестница отхода, как бы, ну, допустим, мы уберем э, католиков, да, ну вот, я уже не могу, я не могу об этом рассуждать, да, но я подозреваю, что католики все-таки, вряд ли это, ну, как бы, вряд ли им закрыты ворота рая, да? Ну, ну, да. ну, берем в среднюю температуру по католикам, да. Ну, да, ну, ну вряд ли, наверное, там богословие можно что-то доказать, да, но как бы, как люди, которые молятся, ходят, вот. Потом идет, значит, ислам а, для меня, то есть я знаю очень много чистых сердцем абсолютно мусульман. Мне невозможно себе представить, просто что они не попадут в рай. Ну, вообще, просто невозможно. То есть, там, наверное, просто им объяснят, что они не тому молились, но это не важно. В общем, я не могу этого себе представить. Дальше идет шаман, шаманизм. Потому что такие вот люди, которые вот лес в лесу разговаривают с лесом, там, правильно ли я убил этого кабана, спрашивают они лесного духа. А он говорит неправильно, я тебе дам подзатыльник, если ты еще раз его так убьешь. Убивать кабана надо правильно. Это в Иркутской истории там все. <свят> вот. Но человек тоже, в общем, он как бы на самом деле он чист, он просто не видел Христа никогда. Да? Дальше уже идет буддизм это, по-моему, хуже. То есть, такая, как бы шаманизм, из которого сляплена какая-то квази-система такая, но она уже совсем. То есть, мне это вообще уже, я прям чувствую, как это не то, уже совсем не то, да. Ну а ну а дальше уже там все остальные, все остальные секты там всякие. А, ой, у меня а для, евреев, для благо... евреев места не нашлось. И для благочестивых это... атеистов. А, да, для благочестивых атеистов, я думаю, что это то же самое, что с исламом. А вот для евреев это очень интересно, потому что а, они, как бы, ну, они в сторонке, да, совсем, вот, всего этого, да, находятся там. Настолько я не понимаю, настолько не понимаю, что даже и судить не берусь. Ну вот я и про остальных тоже не понимаю. Ясно, да, ясно. Но это для... схема, которая, как я ни ну, на что вот... не претендую в ней. Я так просто для да, ну, так голове схема построена. Моя личная схема построена по случайной выборке людей, с которыми я общался, и все, да. Но при этом, как бы с евреями я общался очень много, но понять так ничего я не смог. С иудеями, да? Да, иудеями, да. Ну, понятно, да. Даже, даже с иудеями я общался очень немало. С евреями я каждый день общаюсь в большом количестве. А вот с иудеями я общался, в общем, немало, мне было интересно. Я задавал им вопросы уточняющие, ну, там один мой э, друг, э, старший товарищ, мы с ним постоянно переписываемся, практикующий иудей. Вот. И не, не понимаю, то есть их аргументация мне ясна. Мне ясна. То есть они как бы… Э, они всегда объясняют, почему именно так должен был сделать Пантепилат, почему именно так вот то происходило, почему именно так у них это происходило. Сомнения до конца, да? Аргументация ясна. Но я не могу ее принять, эту картину. Я принял другую. Я принял, что Иисус был Мессией, и это была большая ошибка для них. Ну вот как бы тут, тут на, на поле битвы интеллектуальной уже очень трудно. Ну а тут как раз этот поле битвы, оно не, далеко не в первую очередь интеллектуальное. Вот, видимо, да. видимо. Оно Потому что, да, и основное правило риторики а, не побеждает в споре не тот, у кого аргументы самые сильные. Фактически спор все равно происходит а, ради слушателей, да, побеждает, как ни странно, в споре тот, на чьей стороне большее количество а, слушателей. А, ну вот, но здесь, конечно, есть еще эта история, опять-таки, житейная, да, про Болхва, который э, с князем спорил. И князь ему говорил о том, что все ты врешь, Волхв, да? И э, вот расскажи, что ты будешь делать завтра. Вот, завтра истории то или другое чудо. Князь достал меч. И убил его. Аргумент очень сильный оказался, да. оказался лжецом. Да, да, да, да. Это такой это странный серии, спорт. Правда, да, вот. правда, правда, правда, конечно, победит, даже если погибнет в бою. Мне очень нравится эта аналогия. <свят> Вообще, вот это вот. Макаревич чувствует многие, многие вещи очень, очень тонко и правильно. Я, мне ужасно жалко, что он как-то зачем-то принял не ту сторону вот, событий 2014 года. Я не очень его понимаю, но я, как бы, я уважаю его позицию. Ну, что-то. Что-то его, из его жизни склонило его принять ту сторону конфликта. Ну что делать? Мне с этим приходится жить. Я его да, ну не на деле самом уважаю, деле вот но... с поэтами, да, вот тоже штука, которая касается понимания, вот, наверное, на ну, последний пункт это затронем. Да. Потому что э, вот э, поэзия, да, э, и, не знаю, да, вот тоже есть и богослужебная поэзия, да, как раз это тоже, ну то есть тот способ... Отчасти познание мира, да? Вот э, какие-то штуки ты чувствуешь, но не можешь их выразить прозой, да? вот это, у тебя в голове какие-то возникают. Стихи, ну, да, ну, вот, да, возникает там система противоречивых образов, да, которые ты вот, соединяешь воедино. И ты понимаешь, что вот в, этом, в этой системе, да, вот она, оно, через нее ты выражаешь свое понимание, которое как-то ты чувствуешь. Да? Э, это такая очень специфичная коробочка. Которая да, который тоже вот очень легко разрушается при передаче, а, да, вот ты ну, сконструировал mm -hmm. какой-то прекрасный стик, да, в, котором, да, да, да. в котором тебе кажется, да, что все, все понятно, да, и вот ты создаешь ту самую атмосферу, да. Да. А, ты ее передаешь, ну вот она в каких случаях передалась то случаях да, передалась, в каких-то случаях развалилась на ходу, а, но ну и вдобавок еще может быть такая история, что эта коробочка а, не является для тебя а, как бы, Зеркалом, в которое ты можешь посмотреться, простите, вот за, за такую вот сложную конструкцию. но вот Про то, что ты можешь понимать очень глубокие вещи, как надо э, действовать и жить, и как все устроено в мире. А, но сам ну не быть, да, сам так не делать, не да, не так не делать. Это, и да. вот и по поводу самого себя абсолютная слепота а да, да, вот а про, про не знаю, вот про права николаевич толстого какие-то такие вещи тоже ну, тоже я читал. верхом революции не смогло посмотреть, посмотреть зеркало, сам, да, на себя да. вот зеркало. и это тоже такой важный такой момент когда а, ты какие-то вещи ну опять же да это возвращаясь да. к математикам и математике да ты чувствуешь ты с, с, не, сам это... чувствуешь вот эту прекрасность, которая внутри коробочки, да, и что надо поступать правильно, да, и идешь там тут же это самое мухлюешь и вот понимаешь как как действуешь, как тебе выгоднее. Вот такие штуки, наверное, они. То есть вопрос в том, что это все не мозгом решается, да, а там в первую очередь там, сердцем. Сердцем, да. Но вот это, кстати, история такая, да, то есть я постоянно чувствую, что я сам на, на, на, на грани, да, то есть я как бы вот, ну, я вроде служу, да, я служу, ну, России служу, да, своими лекциями, да, вроде так, но потом вдруг в какой-то момент оказывается, что я готов прийти и очередь не стоять, я приду вперед и скажу, я же служу России, пропустите меня без очереди, да. А в другой раз я возьму себе вообще самое лучшее место на кровати, вот здесь лягу. На самое лучшее и скажу, потому что я служу России. И где эта граница, где я должен остановиться и сказать: слушай, ты что делаешь-то? Ты, конечно, служишь России, но ты вообще-то ват направляешься таким образом. А тогда в каком-то месте надо просто сказать: стоп, все, валяйся на полу. Возьми под голову этот драный тюфяк. Да, то есть я думаю, что на этом слове стоп можно и остановиться надо потом продолжить спасибо огромное спасибо